Добрый день! Сегодня я вам расскажу о нашей новой коллекции Дровницы. Представлена она в нескольких вариантах и хочу вам более подробно рассказать про каждую модель. Первая модель – круглая дровница, выполнена она в разных размерах. Есть модели вот такие вот большие, еще больше и совсем небольшие варианты, которые также вы можете переносить с собой при необходимости. Большие дровницы сами по себе очень интересные. За счет того, что металлический пруток внутри выполнен в виде образа медведя и заполнен коричневой щепой, я думаю, каждый из вас видит картинку медведя. Согласитесь, очень красиво. плюс в том, что наши мастера по заказу вместо этого медведя смогут выполнить любой другой узор. Возможно, это будет ваша фамильная буква, либо символ другого животного, может быть сова, кролик. В общем. Все остается за вашими желаниями. Более удобный и вместительный вариант дробницы находится правее. Она также выполнена в виде круга и разбита на несколько секторов. За счет этого каждый сектор вы можете наполнять различными дровами. Это может быть колотая щепа, целое полени и уже наколотые бревнышки. Небольшие дровницы э, выполнены в нескольких вариантах, прямоугольные на ножках, круглые, которые также в нескольких размерах представлены. Дровницы выполнены из прочного металлического прутка, покрыты они порошковой краской сверху. За счет этого моделям не страшны коррозия и какие-либо атмосферные осадки, прозлужат они долгое время. И естественно наша классика, вот такие каминные дровницы, которые также будут являться и элементом декора, например, в вашем зале доме. На сайте представлены все модели, вы можете выбрать ту, которая вам понравится и уже сделать заказ.